Приветствую Вас друзья, художники-любители. В предыдущем ролике я писал цветной портрет девушки в кокошнике. Эта работа подтолкнула меня к необычному эксперименту по живописи, а именно, из трех условно нецветных красок буду пробовать написать портрет. Пару слов о самом портрете, который видите на экране. Работа была выполнена английским художником Фредерик Лейтон в 1879 году. Название портрета Биондино что в переводе означает блондинка. Хотя на репродукции портрета, я вижу рыжеволосую девочку. Сама юная модель по имени Конни, позировала многим художникам того времени. Также, я нашел немало копий современных художников, пытавших повторить сей портрет. Дошла очередь и до меня. Я не знаю, как выглядит оригинал, а репродукции попались такие. Одна цветная, вторая, как бы с приглушенным цветом. На вооружение, была взята, именно вторая репродукция. Внимательно ее разглядывая, увидел следующее. Алые губы. Я не увидел в них красной краски. Глаза. Вроде серо-голубые, но и в них я не узрел синей краски. То же самое в корсете, который тяготеет к синему, но мне показалось, что и тут синего нет. Вот в этом и будет заключаться эксперимент как написать портрет в цвете, не используя ни красных, ни синих, ни желтых, ну не тем более каких-то телесных красок. Еще меня зацепил на этом портрете техника наложения мазков краски, а именно, я не увидел ни одного мазка. Абсолютно плавные, незаметные переходы от цвета к полотонам и к синям, что напоминало портрет Джаконды, Мона Лиза от Леонардо да Винчи. В нем использовался термин сфумата. Плавный, мягкий, там воздушный или как. Сначала о красках. Были взяты три краски. Это марсы. Коричневый, оранжевый и желтый. Все они прозрачные. Краски использовались от питерского производителя Masterclass. Небольшое отступление. Марс коричневый темный от мастер Masterclass прозрачный, но у меня под рукой его не оказалось. Пришлось использовать марс того же производителя, но фирмы Ладога, а она полупрозрачная. Но не беда, как получится. Марсы очень светостойкие краски, значит долговечность им обеспечена. Они эластичны, прекрасно наносятся на холст, особенно при тонкослойном письме. А их прозрачность говорит о том, что предназначены они для лессировок. Накладывать их пастозно, толстым слоем, нет никакого смысла. Объясняю, на палитре из тюбиков выдавлены три краски. Марс коричневый темный, Марс оранжевый прозрачный и Марс желтый прозрачный. Как видно, они практически не отличаются по цвету друг от друга. Да и цвет, как таковой назвать сложно, просто темные. Они начинают работать в смесях с другими красками или на определенной подложке в тонком слое. Я долго разбирался, искал оттенки, замешивая на белилах. Для индикатора применял и марс черный, и синюю краску, вот они слева на палитре. Но в письме данной краски использоваться не будут. Приступим. Все по порядку. Сеанс первый. Марс желтый прозрачный, имприматура подмалевок. Имприматура это марс желтый прозрачный. Им закрашиваю все полотно. Прямо по сырому, этой же краской, повторно закрашиваю темные места на картине. Фон, волосы, тени и тому подобное. Короче, пишу грубый подмалевок пятнами, не придавая значения никаким деталям. Сеанс был недолгим, и его нужно просушить. Марсы сохнут быстро, тем более при тонкослойном письме. Уже через э, день-два, можно смело приступать к следующему сеансу. Сеанс второй. Марс коричневый темный, теневые пятна. Каждый сеанс я начинал с новой палитры. Всего три краски. Марсы. Белилы пока в картине не применяются, а используются лишь в качестве индикатора для поиска оттенков. О взаимодействии прозрачных красок с непрозрачными расскажу позже, когда в портрет будут вводиться белила. Тут не все так просто. А пока я еще раз закрашиваю темные места марсом коричневым темным. Так как эта краска от ладги полупрозрачная, приходилось разбавлять ее пожиже. Тонкослойное письмо уже подразумевает, что каждый слой должен пропускать свет почти до холста. Пока смотрите, как мазался портрет, расскажу принцип работы прозрачного сквозного письма. Вначале я говорил, что прозрачные краски в своей массе почти не имеют света, будь то краплак, индийское желтое или, как в этом случае, Марсы. Они работают на просвет. Пропуская световые лучи сквозь себя, свет отражается от белой поверхности холста и подсвечивает краски изнутри. Чтобы было понятнее, вспомним старый светофор с цветными стеклами. Когда он выключен, то стекла почти одинаково темные, практически без цвета. Как только внутри загорается лампочка, Каждое стекло начинает показывать свой цвет. Тот же принцип у прозрачных красок. Даже через темную краску, если пройдет хоть один лучик света до более светлой подложки, скажем, белый хост, то отразившись покажет цвет. В данном случае коричневые, Но уже глубокий, так как под этим закрасом существует более светлый еще один слой. Конечно, чем больше будет темных слоев краски, тем меньше свет будет проникать сквозь них. Поэтому, чтобы уменьшить количество слоев, для достижения темноты фона, я применил темную коричневую краску. В последующем будет еще один слой, другой коричневый. В конце этого сеанса, я попробовал ввести светлые колеры марсов, замешанных на белилах, но вовремя отказался от этой идеи, рано еще. Сеанс тоже был коротким и ушел на просушку. Сеанс третий. Вандик коричневый, марс оранжевый. Фон, глаза, корсет. Снова составляю новую палитру. Те же три краски. Для подбора из этих коричневых трех красок, я начал искать подобие серо-голубого цвета. Для глазных зрачков, для корсета девушки, для сарафана или платья. Простите, не знаю, как это называется в женской одежде. Но суть не в этом. Из Марсов, я не мог получить подобие серо-голубого цвета. И тогда была применена четвертая коричневая краска. Это Вандик коричневый. В разбеле он давал серый оттенок. Но в сочетании с соседствующими красками, или как подложка под белилами, не поверите, появлялся синеватый колер. Но об этом позже. А пока в коричневым, еще не применяя белила, я стал закрашивать темные места, которые в предыдущем сеансе, были закрашены марсом коричневым темным. Фон, волосы, корсет. Пока смотрите за процессом, расскажу об этой краске. Для тех, кто внимательно следит за моими художественными экспериментами, ничего нового не скажу. А именно, вы наверняка смотрели ролик из серии Как написать сложный натюрморт. Ролик четвертый. Роза на черном стекле. Там была испробована и применена краска ванди коричневой в своем чистом виде. То есть не смешивалась ни с какими красками. Она использовалась как затемнение темных участков и теней. А <клес> Она настолько прозрачная, хоть и темная, что пропускает свет через себя без проблем. Но в данном портрете, свет натыкается тоже на темную поверхность из предыдущих слоев Марсов, из группы коричневых и обратно возвращается мало света. А это означает, что Ван Дик становится практически черным, тем не менее глубоким черным, сквозь который будет просматривать сомерцание мазков предыдущего, более светлого слоя. Минус этой краски, что она слабосветостойкая. На моей практике, она может быстрее выгорать, если нанесена тонким слоем на белую, светлую поверхность. Если ей закрасить темную подложку, то Вандик будет меньше подвержен разрушению от света. Ну, в принципе, никто не хранит картины под прямыми солнечными лучами. Лицо от предыдущего сеанса просохло. Я начал испытывать Марс оранжевый прозрачный. Он должен дать визуально цвет, тяготеющий красному. Розовый щек, губы, ленточки на корсете. Но это не письмо портрета, это лишь поиск его составляющих. А что получится, если сделать так, а если сделать не так? Даже пытался в этом сеансе ввести смесь этих красок, замешанных на белилах. Понимал, что еще рано использовать их, чисто для пробы. Пока наблюдаете за процессом работы, подробнее остановлюсь на зрачках глаз. Смотрите, на репродукции оригинала, глаза серо-глубые, но сквозь них просвечивает некая рыжеватость. Это должно оставаться от низлежащего слоя. Поэтому зрачки я закрашиваю марсом оранжевым прозрачным. Поверх которой, в последующем, ляжет Вандик коричневый, утемнит зрачки и с белилами он должен дать серо-голубой цвет глаз. Все, на этом сеанс закончен и полотно оставлено на просушку. Сеанс четвертый. Без названия, без понимания, что ты творишь, художник Липовый. В предыдущих поисках, я окончательно определился с красками, которыми будет писаться портрет. Три Марса коричневый, оранжевый, желтый и Вандик коричневый. Вы видите пробы красочных растяжек, каждой краски замешаны на белилах, то же самое и на палитре. По три колера каждой краски в сторону высветления замешанных на белилах. Этот сеанс начал с подмалевка платья или сарафана. Белый цвет естественно сложный, поэтому в сарафане используют все три самые светлые смеси, по возможности не закрашивая теневые места складок. В конце я покажу одну интересную особенность прозрачных красок, как они работают на просвет. Марсом оранжевым прозрачным рисую ленточки. Эта краска дает красноватый оттенок, замешанный в первом колере на белилах. Лишь по окончанию я понял ошибку. Нужно было написать ленточки марсом желтым на белилах, а после просушки, тонировать чистым марсом оранжевым. После покажу, в чем разница в смесях прозрачных с непрозрачными красками и в чистом виде, наложенных по слоям. Пока смотрите. В этом же сеансе еще раз подкрасил фон и темные места в антикоричневом. Хотя для фона это было уже не обязательно, и так достаточно его темноты. Но что поделаешь, если бы это знать заранее, то соломку постелил бы. Начал работать с самим портретом, уже вводя светлые колеры, замешанных на белилах. Самые светлые места на лице, куда больше попадает свет, это Марс желтый, с белилами. В полутонах Марс оранжевый, в очень тонком слое. По технике, какой бы мазок ни наносился, особенно в белильных смесях, обязательно подтушевываю плавно, подводя к полутону. Вначале я говорил про технику письма с фумата от Леонардо да Винчи. Тем более. Портрет юной красотки, напрашивался писать в этой технике. Конечно, это достигается многослойностью нанесения красочных слоев, постепенно переходя от тени к свету. Только и тут не все так просто оказалось, как я говорю. Глазные белки и радужная оболочка зрачка ⁇ это Ванди коричневый на белилах. Сам зрачок Вандик в чистом виде. Вот на этой стадии сеанс был закончен и ушел на просушку конечно можно было продолжить возиться но лучше вовремя остановиться по двум причинам первое чтобы не замыливался глаз и второе чтобы было время подумать что ты творишь художник липовый письмо портрета и его крах после просушки предыдущего письма с пробами я приступил к более детальной работе с портретом начал с глаз в коричневой коричневого смеси с белилами и в чистом виде Позже я покажу, как работает вандик в смеси с белилами, как работает по просохшим белилам и как работают белила по просохшему вандику. Во всех трех случаях результат получается разный. Еще одна фишка, это светлые участки лица. Марс желтый прозрачный, замешанный третьим колером на белилах. Смотрите, накладываю эту краску на светлые места, плавно растягиваю к полутонам. Вроде присутствует контраст светлого, относительно темного, но не тут-то было. На следующий день белила просто исчезнут. Все прозрачные краски в смесях склонны к миграции. Они постоянно вылезают на поверхность, съедая при этом непрозрачную краску и поэтому результат при высыхании становится другим от изначально задуманного цвета. Этот вопрос я еще подниму в дальнейшем и в конце ролика сделаю определенные выводы. Волосы писал марсом коричневым темным и марсом оранжевым прозрачным. В светлые места пряди волос вводил разбельные коллеры этих красок. На этом сеанс был закончен. Сейчас вы подумаете, и поставлен на просушку. Да, но не в этом видео, которое вы видите на экране. Как у многих художников, существует понятие муки творчества. Вот что-то меня мучило, разглядывая портрет. Разозлился и размазал ладонью все лицо модели. В итоге получилось вот это. Вот это я и поставил на просушку. Письмо портрета. Прошло время. Смазанный портрет стоял у стены, повернутый к ней лицом. Короче, портрета я не видел, но постоянно думал о нем, вспоминал свои действия и анализировал, что могло меня подвигнуть на то, чтобы уничтожить начатое. И все же, когда муза посетила меня, я повторил все действия письма с теми же красками и замешанными колерами. Только все это произошло довольно быстро, так как уже был горький опыт и пришло понимание, как действовать. Вот вы видите завершение данного сеанса за один присест. Ну, правда, часиков 5 пришлось повозиться. Немного расскажу и покажу о некоторых нюансах, о которых упоминал ранее. Я говорил, что прозрачные краски в смесях, в чистом виде, в слоях работают по-разному. Бандик коричневым, в чистом виде, на зрачках, по просохшему Марсу, оранжевому, дал темноту, но просвечивающий Марс, придал зрачку глубину, а не просто черная дырка. Бандик в смеси с белилами, Придал радужной оболочке глаза серый оттенок, чуточку тяготеющий к синему. На складке блузки, вот вы видите, тот же Вандик коричневый просох. И сверху были нанесены белила. Оттенок больше ушел в синеву. Светлые места в выпуклых складах, в большей степени Вандик, сильно замешаны на белилах. Марс оранжевый прозрачный. Губы, розовый щек, в принципе, читаются как красные. Не понимаете буквально, как красный цвет или краска. Все относительно. Одно против другого. Подробнее я останавливаюсь на эту фишку в конце ролика, в выводах. Этот вариант поставил на просушку. Можно было и так оставить, но мелкие дописки все же будут. Не сеанс, а так. Я говорил, что прозрачные краски, в данном случае Марсы, склонны к миграции на поверхность. Это не произойдет в том случае, если краска хорошо просохла, и поверхне ее положена другая. Вот как в этом примере я показывал на складке. Сначала вонди коричневый просох, сверху белила. А вот в смеси с белилами тот же марс желтый прозрачный при высыхании, съедал белила. С одной стороны, это хорошо, не переберешь. Но трудно рассчитать светлоту колера. В этом сеансе я еще раз еще раз пробовал, мазал светлые места лица. Как видите, краска ну, почти белая, но на следующий день белизна пропала. В данном портрете вроде так и должно, что нет контраста с фумато. Выводы. Изначально стоял один вопрос. Можно ли написать портрет, условно не цветными красками из одной группы, назову ее коричневой. Нельзя сказать, что портрет монохромный, вроде цветной. Если писать свою работу этим методом, то вполне можно его использовать. Сравнивать портрет с оригиналом нет смысла. Хотя бы потому, что писался он другим способом, да и по похожести оставляет желать лучшего. Я был слишком увлечен красками, а это сбивало в построении лица. Любой необоснованный мазок или точка на портрете, тем более юного человека, приведет к его искажению. Суть данного эксперимента в красках. Теперь самое интересное. вначале начале, я приводил пример со светофорами, что темные стекла показывают свой цвет только при включенной внутри лампочки. В прозрачных красках такой же принцип. Пока свет не пройдет сквозь них и не наткнется на более светлую поверхность, то их цвет определить сложно но в тонком слое, как стекло. Они пропускают свет и подсвечиваются снизу. Как вы знаете, что из непрозрачных красок в данной палитре, использовались только белила титановые, в основном в смесях с прозрачными. Был проведен следующий эксперимент. Позади картине, от окна падал солнечный свет. Смотрите, там где белил в меньшем количестве, или отсутствует вообще, свет проникал насквозь без препятствий. Это и говорит о их прозрачности. Там где белил присутствует больше, уже нет такого свечения. На самой блузке, хоть она и белая, тоже есть просветы в тенях складок. В них практически не присутствует белила. А Марс желтый прозрачный, в этих складках, остался еще от начальной закраски холста, имприматура. Эти складки тоже светятся. На самом портрете, я уже говорил, прозрачные тени и полутени подсвечивают снизу от белого холста. Отсюда и легкость теней. Конечно, портрет получился немного жестким. Но это лишь по незнанию, что Марс в смесях мигрирует на поверхность. Ну, первый блинкомом. Раньше я замечал этот грешок с краплаками, с ФЦ-красками, с индийской желтой и им подобных. Хотя, если перевести портрет в гадации серого, то по тональным соотношениям вроде выдержано. Но что поделаешь, с прозрачными красками нужен опыт, чтобы начать их чувствовать в смесях и в послойном наложении. Надеюсь, что мой опыт кому-то принесет пользу. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч!